всем привет дорогие друзья с вами как всегда Магивара. и сегодня я буду выполнять самый сложный квест в игре который вышел утром и а, давайте начнем я вам покажу что это за квест 15 побед в парных столкновениях нужно сделать а, выходили квесты на 10 побед в разных три а, на три режимах но они были более-менее выполняемы потому что там есть Хоть какой-то шанс на выигрыш именно стабильный. А в парном вообще не вариант. Тем более я буду проходить его с рандомами. Я его не буду проходить с какими-то адекватными людьми, которые будут играть не то чтобы стоять, а играть хотя бы. Короче, давайте, не знаю, выберем какого-нибудь мощного бойца. База, например. И пойдем сразу же в каточку. Будем играть загадочный режим, кстати говоря, с модификаторами он. И он тоже сегодня вышел благодаря, на, надо сказать, на помощь прохождения этого квеста. Так, Санечек с нами играет на Сэнди. У нас есть баночка сверху, мы ее сейчас заберем. В целом это испытание я проходил, сразу скажу, 2 часа. Два часа просто с родными. <смех> Ребят, ну, закиньте лайкосик ради этого. Нашу нашу Сэнди убивают. Нашу. Нашего. Это мужской рот. Извиняюсь. И, кстати <смех> говоря, этот... Э, это шедешечка у нас с роботом получается. Тут уже, типа, заглутали себе 9 баночек босса, и я не знаю, что делать нам... Сэнди куда-то прет, без понятия куда. Я здесь пытаюсь накопить на ульту. М -м -м. Пока что ситуация довольно-таки сложная. Не знаю, что делать, честно говоря. Давайте залетим на Фрэнка и... Да, вот так вот и произошло, я так и знал. В общем, первая каточка не удалась. Ну, короче, подключусь я к вам, когда будет уже 10 победок. Да. Так, ребятки, у нас 9 победок. Я сделал кое-как. С рандомами это очень сложно было. Я потратил около часа, наверное. Или это больше. Короче, устал очень сильно. Вот. И давайте выберем сильного бравлера уже посильнее, чем база. Гриф, который сносит половину персов на ура. Так как он метовый. У нас э, карта Лабиринт. Я ее помню, мы играли. Тут еще пиявка была. Режим. Короче, очень много всяких воспоминаний с этой картой. Но выиграем ли мы на ней, это не факт. Здесь еще Метеориты у нас. Панансодит. Давайте в центр зайдем. Залутаем баночки, чтобы можно было спокойненько отыгрывать уже от позиции. Контр контролирующей позиции. И здесь у нас заблудился... Бык, надо его загнать в загон. У нас тут еще и роботы, ребят. Вообще, что за режим? Робот, метеорит. Может, еще и босс банка будет? Что-то на нас бычит Джин, прям супер смелый ребенок. Ну, у нас 4 команды. Мы у нас один из банок. Мы боссы, по-любому выиграем уже эту каточку. Тут был опасненький момент, конечно, можно было отлететь, но у нас уже 16 банок, мне кажется, уже тут по-любому мы выиграем. Ух ты, сколько спайка наносит нам урона, чуть нас не убил, ну, из-за пассивочки нашей, хилит, которая 2 в вот 2 раза быстрее, эффективнее. И все, у нас первое место, плюс 9 кубков, даже чуть апнулся, шучу, нет, посмотрите на мои трофеи, помните, сколько у меня было в начале? В самом начале у меня было 48 тысяч, сейчас на 100 кубков меньше. Вот и делайте выводы, что что это парные победы вообще никак, ни капельки не приносят кубки, они просто отнимают. Вот по логу боев вы сами видите, что у меня были рандом, можете оставить на паузу там. В общем, 5 раз сливаем, один раз выигрываем. Я хочу уже другой режим поменять, чтобы меньше слить. У нас осталось 5 побед, так и в Мокмейкер. Итак, ребятки, я 14 побед сделал, еще плюс квестик из квестов недели вот одна победа осталась здесь и одна победа осталась в неделе квестов полетели в каточку и я выбрал бо, потому что здесь часто ставят кусты, люди которые здесь сочиняют карты <coughs> столько всего понапридумывали конечно, они все настолько похожи, что я выбрал бо, оптимизированный какой-то боец здесь, потому что, ну да, здесь мне не повезло, кустов нет, ну в целом Боизе оптимальный персонаж, который может посражаться с многими другими бойцами. Я не знаю, что вот этот... Вот, какой смысл в этой карте? Я не знаю, напишите в комментариях, что вы можете по этому поводу подумать. Какое ваше мнение на этот счет? Что это за карта? Что она обозначает? Что она может сделать? Что она может а, вообще принести какую копеечку в игру? И в общем, я лечу прям на врага и умираю. Как-то быстро здесь все закончилось. Буквально уже второе место и тут мне кажется, Ворон уже ничего не сделает, конечно. Потому что тут боец захилился наш самочек. Самый крутой бравлер. И в целом мы выиграли второе место. Это засчитывается как победка. И мы выигрываем еще два квеста. Выполняем. Иконка игрока. Все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайкосик. Подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока-пока.